Всем доброе утро, сегодня второй день металлокопа. Приехал я вчера, вчера вечером уже немного покопал и все, и так отдыхал уже. Сегодня позанимаемся также металлокопом, увидите кадры потом. Вчера еще в землянку ходил, проверял, что-то у нас там творится. Так что сейчас палатку соберу, попьем чаю, позавтракаем за дело палатка хорошая компактная легонькая но собирать и разбирать я не очень удобно это которая куб палатка я удобно раз там быстренько разложил но зато она место много занимает килограмм наверное и шпильки столько же весь так у меня на завтрак или на обед выбор есть зашараки или килька вот, на обед горяченько оставим какие кадры я буду вставлять со вчерашнего дня у нас введен режим ЧС в Свердловской области из-за пожара горит много леса и ну, все рекомендуют что в лес лучше пока не, сильно не ходить я не знаю, вот тут недалеко так, даже не лес тут так поля, немного леса вот так тут нахожусь. Не знаю, хотел землянку строить, но вот этот час велели. И не знаю, пока наверное надо повременить. Пусть успокоится с пожарами это все дело, а то меня там арестуют еще в лесу, скажут, что я поджег. Что Пожар так, кстати, не неподалеку от того места. Ну как, неподалеку, километров 10-15 от того места, где хочу землянку делать. Поэтому пока так наслаждаемся природой, отдыхаем. Ну и денежки зарабатываем, конечно, на металлокопии. Всем приятного аппетита смотрим такую кильку вчера выбирал стоял выбирал не знаю какая нормальная килька это ну такая средненькая летом тепло, светло зимой так не, по, не посидишь на природе особо ну, разве что возле костра там внизу проходит речка думаю потом можно будет прогуляться, закинуть пару раз у меня с собой блесенки только червя нету потом может как-нибудь отдельно съездим на рыбалку уже с Настей возьму нормально ну вот, воблеры у меня только с собой <coughs> до плесенки покидать, здесь вроде судак есть, щука Погода просто жаркая вряд ли наверное возьмет время -то. к обеду уже будет или посмотрим может вечером закинем Пригород уже находится. Нахожусь не сильно далеко от города. Но хорошо на природе. Не проснулся еще толком. Посмотрим, походим сейчас здесь, поищем. Вчера килограмм 20, наверное, собирал. Ну вот часа полтора, наверное, собирал два. Ладно, приступим. находка за сегодня так сказать онлайн <смех> болтик вот такой увесистый Немного Такие, такая проволока, ну вот кусочек хороший металл от чего-то, увесистый. Был найден такой крем. Для защиты от летающих кровососущих насекомых. Еще пол бутылька осталось. Цена 35 копеек. СССР раскищу. распечатать, понюхать. Кстати, пахнет нормально. Я вспомнил в детстве таким, мазался сам. Пахнет даже не испорченным. Вообще. А, что я ему сделать? -то? Непонятно, какой год. Отправиться в мой музей. Я там такие какие-то интересные вещи складываю в кучку. Потом покажу, когда наберется достаточное количество. Потом еще не показывал, бляху нашел. Ну, интересная тоже такая, я не знаю, с орлом какая-то, но не современная. Go Те, кто скучают по роликам и землянке, могу сказать, что особо не переживайте. Летом особенно там делать нечего, скучно. Резьбой по дереву пока что не занимаюсь. Нарды лежат, готовы, ну, наделаны, и пока они продадутся, особо я не, не, не делаю сильно много запасов. Там, не знаю, штук 6, наверное, коробок лежит. Ну, хотя, когда половину хотя бы продам, буду делать нарды там. Может, еще что-то. Ну, в основном, зимой, летом. Вот. Есть еще у нас, как бы, приработок металлокоп. Очень нравится, так-то, в принципе, адреналинчик такой, ну, это азарт. Хочется побольше найти. Больше роликов по землянкам будет зимой летом рыбалка, металлокоп, ну, может, и резьба, что-то по дереву будет тоже. Вот. Следующую землянку как-то уже более интереснее строить. Самостроительство нравится. А в этой, как бы, она пробная была, можно что-то поделать? но ну, особого смысла нет в этом. Те, кто там обижаются что один металлокоп металлокоп ну все будет со временем не переживайте. я же не могу Ну, вот есть же каналы там которые только чисто про одну землянку можете там смотреть их пока что я же никого не заставляю через силы мне тоже как вот некоторые приходят в землянку и ну и видно что им заняться нечем Лишь бы просто ролик какой-нибудь снять, хоть а бы как, лишь бы что-то там поделать. Я так не хочу. Когда будет вдохновение, тогда и будем делать. Так что вот так вот. Сейчас уберу палки, ветки, посмотрим, где там. Ну, вроде так же, все как и было как я оставлял здесь все видно откреповать надо спускаемся смотрим что у нас там внутри на месте так. Ну, все на месте как и было хотя кто-то проезжал тут может осматривали просто это лес может не заметили подумали кучу с мусором Ушки хозяин или нет ну, все нормально такие черные а, а, не, не черные неприкосновенный запас на черный день еды сейчас наверное найду лопату возьму под, под закопаю чтобы не видно было где просела да. птичек покормить сейчас наверное соскучились, тут по нам Кстати, летом заводы не так слышно здесь, как зимой. Зимой вообще гул, гул такой. А сейчас нормально. еще что не слышно даже. для пикника тоже все вроде на месте М -м, кстати и каша тоже на месте Я тут не было 4 недели но ну, подъедено немного Это здоровая, здоровая пища мне очень нравится семечки бы до слупили давайте посыпем все на всякий случай все вторую посмотрим тормошечку да. все на месте все целое Здесь уже подъедено. Так, слишком низко, что ли, не видят. Нормально. И ниже бывает. Вредничает что-то. Не узнали еще, что там есть. Кормушка особо. убрал наш тайничок, Она особо нам сейчас не нужна летом будет. Если даже тут ночевать, то, в принципе это не холодно особо, ночами только если немножко, но так будет спокойнее на душе. Вроде как хороший сигнал. Будем копать. Ну что-то похожее на. Да даже не похоже, это а есть от кровати. Труба. Там ножки. Все, вот тут есть какой-то кабель идет. алюминиевый наверное ну, не знаю я алюминий особо не, не собираю вот еще проволока железная кстати вот только удалось -то набрать буквально часа за полтора нам будет еще наверно тут покопать туда дальше походить Полтишок, думаю, тут можно набрать и уже вывести. Если кто-то тоже кашу в банках кушает, покупает, то вот такую рекомендую. Правильное решение. Ну, в монетке они продаются в пятерочках, там верно, всяких, таких магазинов покупал. Там вообще никакая она. А здесь даже мясо иногда попадается запах присутствует ну и есть там морковки немножко ну нормально более-менее 100 с копейками стоят сейчас конечно цены на продукты все большие тем более на нормально так что вот такая вот кашка нормальная, если что Другие покупал они ну, там не соли, даже мяса запах нету. Короче, ешь, как будто это. Вата. У них не, не только гречка есть, еще есть перловка с говядиной, с индейкой. Рисовой нету только, вот говядиная, ой, гречневая и перловая. Чаще всего не разогретую, ем, больше нравится почему-то, чем нагретая. Явно что-то здесь раньше было, попадаются всякие такие вот глиняные штучки, бутылечки, башмачки. Кстати, что-то там даже осталось. Но место уже видно, что ходили тут не особо по металлу. Мне кажется, по монетам больше ходили тут, что-то тут 54 50... что ли, не какой год. Походим, поищем еще, так помаленьку, в мелочь попадается, крупника нет. Такая вот деталька попалась, весомая. Находки идут потихоньку. Ой, я люблю. Это, это колесо, старое колесо от телеги Р разорвалось Тяпка вроде как была на, еще на заклепках, старая. Далеко уже от машины ушел. находок что-то не особо. Сейчас пойду по пути, буду собирать, показывать. Ну, соберу все в кучу, наверное, покажу и сюда подъеду, чтобы далеко не таскать потом. Вот столичка немного удалось найти вот на этом поле. только крупненький, тяжеленький сейчас взвешиваем сколько ставьте, ставьте ставки, сколько здесь я думаю, килограмм десяток, наверное, есть 12. ну да, не густо проходил я полдня практически время 12 часов уже Тут у меня есть уже металл много. Его вычтем потом Тут 9 килограмм. Загружаем наш собранный металлолом 20. 20 килограмм Итого 11 килограмм набрали Всего за полдня 200 рублей Деньгами считать Ну да Не густо так-то что, бывает Бывает было дело, что приехали и сразу соточка сразу выпала, вот те 100 килограмм 2000 Ну вот это бывает, что полдня проходил и вот 200 рублей тоже Ничего, кто ищет, тот находит Если плохо будет, ничего, сейчас попадаться То поедем дальше Ну это уже, наверное, в следующих сериях будет. Дальше в путешествие. На несколько дней поедем. Здесь два дня. Пробовал. Поедем дальше все. Еще путешествуем Пару деньков. Поищем металлон. Сейчас посидим, пообедаем Сейчас заодно. Уже согрел его и развел молда. Плитку забыл просто взять. Совсем не сгнивший раз уже. Там уже речка. Вон какое-то здание, еще стоит маленькое. Подойти, посмотреть. Я раньше здесь не был ни разу. Первый раз. Даже не знал, что сюда дорога-то есть. Вот уже подхожу к этому зданию. Там фундамент, походу, от него так. Тут вот находочки попадаются. Посмотрим. Может что-то и хорошее найдем. Какой-то бассейн был, походу, сверху плитка. Я думал фундамент от дома. интересно что он тут делает может что-то раньше тут стояло ну, вот здесь вот <coughs> какие-то есть ну да, фундамент походу от дома копана Походу тоже уже какие-то свежие ямки уже даже есть. Блин, куда не солнце везде копано. Капец. Да тут не один дом, то вон там еще был дальше походу дом. Ну да, только вот даже какой-то двухкомнатный. На две семьи как то Толп воротный. Нифига себе. Еще тут, оказывается, люди жили. Балдеть. Тут и дом тоже стоял, да? Блин, почему я раньше-то не знал, что сюда дорога есть? Я бы здесь землянку сделал. Хоть и слышно, трасса не слишком далеко сегодня вон там, вон там на скале где-то отдыхают все. музы наряд у них там. И вот, а так, в принципе, здесь намного место такое скрытней, чем там у меня, которая землянка построена. да, наверное, тут тоже все перекопано. Яма к вам на каждом шагу. Попробую. Попробую похожу еще пока. Немножко. Это, наверное, колодец был. Вот речка. О, так я не знаю, кого я тут покидаю. Там по колено, походу, обмельчало совсем Речка-то. Вон, кстати, там какое-то место... Место отдыха сделано. Давайте дойдем, посмотрим. Тут туристическая тропа проходит вдоль Уральских гор. Вот они, наверное, тут оборудовали. Каждый год экскурсии проходят эти экологи что-ли они, не экологи там какие-то. Тут шалаш какой-то построен. Да. Ляпота. Может здесь заночевать мы сеть, да? Посмотрим. Или уеду. Там за ночую, или здесь за ночую, там утром уеду. Посмотрим. Ладно, сейчас все немножко покажу. Здесь в округе. Будет что интересно, покажу. Порыбачить не знаю. Давайте подойдем, посмотрим глубину. наверное там пройти капец всемирное это потепление пресной воды все меньше и меньше я помню было вообще много воды с каждым годом все пересыхает пересыхает скоро наверное пропадет эта речка уже полностью да уж Воды все меньше и меньше, пресной становится. На середине речки стоит Обалдеть. Вроде рыба плещется. террорить ката нет а, но ну, вот мальков походу кто-то гоняет окунь сюда щука, может а -а -а. Ну, в принципе то можно покидать -то. или это русия все ладно посмотрим если здесь ночевать буду порбачу Может за продуктами поеду я террию черечков заеду возьму на тонку Нифига себе? патрончик нашел спасибо <смех> с моей рукой это от пулемета какого-то что ли? обалдеть это он еще не целый это до сюда наверное такое вот. фига себе вот таким танк можно прострелить <смех> у калаша в половину меньше обалдеть Куда он тут взялся? Интересно. Оставлю все. Такого не находилось. От калашей, там находил раз. Напишите в комментариях от, от чего это? от пулемета, наверное. не убитый вполне хороший топорик вот здесь вот уже вроде поглубже как гормалочка может сюда лучше Малек стоит видно, прям. Ну хотят тоже так так все мелковасто. Иду, только иду и смотрю, он там что-то валяется. Фар обхожет что Чего это сделано в России? 21.90 что -то. разбитая, я думал целая хоть. Думал заберу. <с> Ладно. Ну все. На сегодня металлокоп объявляю закрытым. Сейчас собираю там то, что накидал. Там бол болтики щики то остались. Надо будет сейчас еще доехать в одно место. По весне шел я к землянке там через ну ладно не буду говорить и увидел там как будто бы труба что ли какая-то закопана хочу сейчас посред дойти до нее осталось она там не осталась ее откапывать наоборот у меня с собой раз ничего не было вот сейчас заодно посмотрим надруг небольшая можем будет забрать конечно пилить не надо будет Сейчас, пилить то пожаропасно опасно пока что не будем пилить вот особо ничего не нашел патрон так коллекция сегодня уже две реликвии найдены в коллекции кстати бляха где-то здесь валялась Сейчас, наверное, не найти а вот она давайте кто разбирается. Такая вот была найдена бляха. Каких годов это? В ВССР вроде как бляхи были не такие. Тут с орлом. Пишите, кто знает, <coughs> что это за бляха. Интересно, отправляется в коллекцию. заберем тут припрятан вчерашний взвесим удобно, вот даже мешки взвешивать можно, специально такие купил, здесь отцепляется, вот так вот раз смотрим, там мотнул, Раскупил, и все. Так. сколько тут у нас? десять с половиной здесь у нас взвешиваем проволоку Один шесть килограмм двадцать семь. 22 килограмма, 29, И трос последний, 3 килограмма, 29 за 22 килограмма, но ну, сзади получается практически. Сегодня время три часа уже. сегодня 3 часа до 3 часов а вчера я где-то с 5 вечера где-то ходил ну часа полтора там находил 600 рублей всего лишь заработали ладно все найдем вам еще жил Погнали обратно, Металлом так не забыл, а штатив за 2500 так забыл сразу, что дороже Лежит родимо еще Вспомнил, хорошо хоть не уехал далеко. Пойдемте, дойдем. Тут все перепахана дорога. Так что не поеду. Тут вроде недалеко осталось. Сейчас дойдем, аж посмотрим. Нифига себе. Вот это я нарвался. Короче, даже без металлоискателя практически ищу. Просто перекапываю. И металл сам попадается. Обалдеть. Я не знаю, сколько там еще его здесь походу трактором перекопали все ни хрена себе что-то свал какой-то был походу металла с чем-то всякие разные детали, я не знаю, чего это капец я, я там схожу рою, блин, это гвозди что это такое, от чего это не знаю, что это за запчасти уже килограмм больше пяти точно тут накопал за полчаса. Даже не знаю, сколько там еще продлится. Капец. Нифига себе. балдеть, был здесь. буду копать дальше. Вот столько покопал. Пошел Да. Пойду дальше. А то это как семечки походу копаешь копаешь по они находятся но сам смак то конечно уже сняли походу все это так объедки остались но все равно думаю 15 плюс минус но 10 по-любому есть тут килограмм. посмотрим потом возвешь я покажу ладно пойдемте посмотрим трубу надо уже ехать а я тут прилип ну вот про эту вот, трубы говорил понятно пустая нет ну вот что-то тут бугорок как будто закопано специально Фигнал. Не знаю, <смех> старая труба отель. Тут я не я один хотел выкопать походу. так вот она идет идет неизвестно то ли это рабочая труба то ли нет пилить не буду, уши какие-то проходные тут еще ну на все хожено Наверное, на другое место еще раз сюда уже не буду возвращаться так, в этом мешке было 10 килограмм, сложил все, все находки, которые он там насобирал, сюда, в мешок. Сейчас взвешиваем сколько будет вот. в своем месте. 32 килограмма, получается двадцатку здесь еще набрал, ничего себе, я даже не ожидал думал килограмм 10 15 Обалдеть. за час <regardless> я сегодня полдня ходил и набрал сколько там 10 11 килограмм или сколько 15 капец вот так вот бывает Значит, здесь тридцатка тут уже не помню сколько короче полтинник все вместе то есть ну ладно, полтинник все равно тысяча хоть пойдет на бензин, на еду нам, на наше путешествие. Ну все, сейчас заканчиваю. Сейчас буду выдвигаться, металлом надо сдать, взять продуктов и выезжаю еще на два дня копа примерно. Посмотрим там по обстоятельствам. До скорых встреч, увидимся еще.